Электрическая фреза FS07-1977 года, с двигателем D300, напоминает мотофрезу MFS07 или что-то близкое. Двухскоростной редуктор здесь отсутствует. Товарищ дал на время попользоваться фрезой для обработки огородов. Земля на огородах не вспахивалась и не культивировалась два года. Сажали и сеяли после барнования. А нынешней весной решили пустить фрезу. Результат понравился всем. Огороды выглядят лучше, чем после вспашки. Да и поверхность почвы выравнивается. Большую часть оставшихся кукурузных корней фреза перебивает, а немногую часть выбрасывает на поверхность. Два ровных участка обработаны хорошо, а вот третий расположен на склоне, и фреза теряет курсовую устойчивость. Это наш постоянный помощник, который всегда в центре внимания. Не Нетрудно заметить, как участок обработан в начале. Агрегат приходило силой удерживать по курсу, а иногда помогать ему, так как его колеса часто теряли сцепку с почвой, а саму фрезу затягивало вниз по склону. Цепной привода от понижающего редуктора. Запускается двигатель шнуром через киф. Как у нас говорят, шворкарей. Легендарный карбюратор К-16. С ножами фрезы будем разбираться после. Кажется, что левая половина выставлена неверно. А это сама шворка. На третьем огороде уже вторая. Хорошо бы на фрезу поставить такие рыхлители, чтобы испытать агрегат осенью, после уборки. Скорее всего, в таком случае, почва будет намного лучше подготовлена к использованию, а весной не обязательно будет использовать фрезу со своими ножами. Заметно, что на этом участке земли хватает одной обработки. Почва тут легкая, обрабатывается легко. Если уменьшить передаточное число редуктора двигателя, то можно уменьшить расход топлива, который на данный момент составляет около 6 литров на 10 соток. Конечно, дизельный двигатель намного будет здесь лучше, но эта техника имеет своего владельца, и ему решать, каким двигателем оборудовать эту резу. В целом, агрегат неплохой. Можно приспособить для огородов, добавить трыхлитель и двухскоростной редуктор. Кажется, что владелец агрегата не будет против такого предложения, и даст согласие на некоторые изменения в конструкции, о которых мы ему поведаем.